Всем привет, с вами Макс Риск, вы на канале Риск Старт, мы продолжаем копить кубки на брюксе, точнее на Баке. Так, сейчас вот вас сфати, если вы подписались на мой YouTube канал, то там лайк. Если нет, то прямо сейчас подпишись. Ну да, я знаю, что это обычный сундучок, так удала риск. Вот, а тут это уже серебряный сундучок. Значит, там было по 5%, тут по 10% бронзовый сундучок. Так что подпишись на канал, поставь лайк. И тестовый сундучка будет один персонаж, который на 10 процентов явно тебя будет в кармане. Так, у тебя на 10% процентов Оля. Поздравляю. Да, поздравляю. Значит, смотрим легкий режим соло. Блин. А вы знаете, что у нас есть дуэлька? Подождите, где трио? Трио? Где трио? Я люблю трио. Вместе с вами мы снимаем ссылочку на прошлый ролик Я оставлю в описании, там на следующий ролик оставлю, почему бы нет. Где трио? Ну ладно, пойдем битву двое против всех, почему бы нет. Есть один на один, есть два против двух. Есть три на три. Кстати, тут один брикс, тут один брикс, и тут один Бак, тут один Бак. Мы все баги, кстати. Ладно, уходим, отступаем. О, блин, что слушай, так все, отступаем. Так, как хочешь, я пойду от кого-то, знаешь, зачем? М -м -м. Блин, тут опасные игроки. Блин, зачем я с этим Леонардом? Пожениги по мне. Блин, не лагает. Да отстань, чувак, ты ч ⁇ Ч ⁇ делаешь, а? Подожди, я еще начал только играть. Слышь, что я здесь сюда, мы Посмотрим, что будет спас. Ха-ха-ха. Ну что, опасные? Быщ. Окей, я понял. Быщ. а блин, чувак! Чува лагает. Ты где, чувак? Ты где, а? Чего я должен сам вечно сражаться? мне все замерло, смотрите. Бах! Сработал, по-моему, бам. Я не знаю, какой промежуток времени, но я не знаю, чувак э -э, играется. Что там делать Ч, мог бы у меня, Тяжело было с ботом играть. Так оно а ну иди сюда, а? такой крутой, да? Крутой, да возьми копье пожалуй. Ты чё не копье? Ты чё делаешь Я не понимаю этого соперника, напарника. И он мне не напарник. Все, он даже не взял копье. Как ему не стыдно, а? Возможно, он что-то другое взял. Копье. Видишь, копье не взял. Странный. Ну что, что? Кто тебе будет помогать, а? Что как-то не хотите помогать? Там опасна битва. Вот так, так. так. Да, зачем ему помогать? Да, согласен. Да, блин, достали меня. Все, все, все подожди, хоть мне дайте там один, один кубок. Ты что хочешь мне добить? Гневный, гнев подписчик, а. Что вы делаете? Значит, я снимаю ролики, вы отписываетесь? Ладно, ладно, четыре ролика в день. Не, ну блин, не хватает, конечно, времени. Но я обещаю: 4 ролика в день запишу. За этого подписчикам Не, ну бы из в чем бы нет. Да, он ну, не разозлил на видеоролики. Да там же не актив нету. И ну маленький есть, так что можно куча роликов записывать. Когда будет актив, то нужно умно делать ролики. Если мы будем куча раз так делать, то подписчики будут отписываться. Они так отписываются некоторые, а некоторые... Э, подожди, ну сейчас ролик, так скажем, на бакам. Ну посмотрим, что будет интересного. Подождите, какой на 5 слышите? Нет, я бы не хотел, хотел дуэт. Вот бы если бы дуэт, то было бы не против. В общем, вот вам гайд для ютуберов, начинающих. Ну, записывайте хоть 10, -10 роликов, что ли, посмотреть, как там будет, нравится ютуб или нет. Если нет, то зачем он вам, да, как там не сначала стримы делал по Роблоксу. И мне понравилось, как там актив будет такой, сразу бам. Вы можете на канале посмотреть, канал называется Макс Риск, а вы на канале Риск Стар. Там мышь, там жираф. Чё? Была же мышь, потом она превратилась в жирафа. Что? Это мутация, полная мутация. Чё прикалаетесь? Так, он там хоть жив? Да, жив. Окей. Так идем сюда, вот так, давай-ка вырубаем. Угу. Немножко, но не попал. Блин, ну я коснулся, опа она опа она возьмем так вот чтобы попробовать только подойти сюда то получится у меня бомбочку бам, врубай где там тусишь ты ч ⁇ на другой берег острова а? перешел далековато идешь я тем более могу найти я же калясь сижу и записываю ролики а вы что не знали я же инвалид да ох так вот но она не скрипит вот если бы скрипела подожди то было бы прикольно поэтому я снимаю ролики на коляске да это не шутка не смейтесь а то бывают такие которые смеются а что еще инвалиду делать все таки поломанные блин а вы это видите большие эмоции а, понятно это все нормально. Это просто слияние эмоций. Слияние. Ну, то есть объединение, объединение по-моему, да? Я не знаю, почему ты умер. Ты тебя вручай? Ты тебя вручай, да? Ну, давай, давай собирай. Ну что эти типа, помогли, сынок, а хочешь, не да, если это если это подожди а, блин сухого горла, мне бы компот. ставлайте лайк, допьешь компот. Если мне бы дали бы хоть э, такую вот не лохучую коляску, ну там не шумную коляску, то было бы прикольно. А когда он станет где-то через 5 лет, тогда я буду 5 лет записывать ролики для вас. Это капец, как происходит, как будто какое-то интересное занятие, развлечение, хобби, да? Так, ну что, он умер, да? Ясненько. Ну что, я обойду его? Давай, смотри, не умирай. Потому что я на другой конец острова пошел, да? Давай к нам, чувак. Я его позвать, позвать хотел. Я он не хочет. Ладно. Ну, блин, а что он делает? Ну, что, дразнится? Вот, стёр. Так, здесь сюда, блин, а у него охременная пушка. Вау. Так. Не-не-не-не-не, чай чай выручай, чай-чай, вырубай. Ты знаешь такое пословицу: чай-чай, выручай, чай-чай, врубай. Ух ты! трио и дуэт можно побеждать трио это значит тройной бой и дуэт значит битва двойная битва которую мы сейчас играли мвр это значит что мы главное были хищники ох ты 3-4 кубка вау слышите вы мы скоро накопим на 700 кубков Классно, а зуба у меня показалось что она будет очень плохой. но оказывается, она очень крутая. Почему так? Потому что начало кубки на персонажа. Если понять так, куда идти, вот вам подсказка. Идите в трио, банк обед ⁇ трио и парный бой. Если вы еще не верите, то я хочу еще раз записать. Так, вот, кстати, вот я хотел бы верх купить, но нет денег. А кому там не жалко, то напишите мне тоже в то Да не знаю. Ну, в общем, все есть в описании не жалко. не ну я бы конечно, хотя бы купить, чтобы два раза больше развиться. Все-таки мы уже почти скоро два месяца будем. О, вау, крокодил, смотрите. Дона, доно, давай дону вырубать. Дона иди сюда. И давайте. дону вырубай. Она сразу квадила, блин, хитрая. Дона вырубай. Ладно, пойду сюда вот. Так вот. Давай сюда вот. Там же не будет Дона. Она медленная, как я знаю. Так что а, ей легко убивать. Но она на воде. Вау, это конечно тяжело будет. Так, иди сюда, подожди, чувак, а бомбочку. Бомбочку не отдал. Слышь ты, е моя бомба. Зуба, почему он бомбу не дал? Тогда какой смысл играть? Трио. Дует. Парный бой. Тройной бой. Тройной бой. Почему? Смысла теперь нет. Зуба, а ну видите бомбочку. Зуба. Ответь мне. Кстати, я им еще даже... Не, ну писала, нет, там часть спокойно такие вот. написал им, эм, какие у них там, как с вами связаться, все такое, как доп... получить дополнительную информацию. Вот. Как мне получить дополнительную информацию? Можно ли мне получить дополнительную информацию? И что, врубайся. Ч ⁇ врубайся? Да, мог, да. Уходим, чувак. Больше с ним будут так помогать, чувак, ты знаешь. Так, то лисенок. Можно че врубить. че ча -ча врубай. чай чай Плохо все. Жестко. Ча-чай, жестко все. сейчас жестко жестко ну все все чувак я знаю что брюкс против бака это реально капец как сложно в общем все с вам по макс риск канал риск Стар, подписывайтесь на этот канал также канал макс рис ссылочку оставлю в описании, также на канал макс риск игры ну и все остальные каналы чтобы не пропускать новые ролики мы спасем мир как спасать мир ну, сначала расширимся, а потом уже будем захватывать, ну, не знаю, в общем, э, э, э, да, если я один, то не смогу. Нужна команда. Если вы хотите, то напишите мне личное сообщение, но знаете, что это будет тяжело. Всем удачи, всем пока. Кто хочет со мной вместе объединиться, стать тоже риском, то личное сообщение. Только нужно там потеть, а не просто отдыхать. Всем удачи, всем пока.